Ну вот, всем привет! Зашла сегодня на баскетбольную площадку. Как она выглядит у самого дома. Никого здесь нет, никто не бацит мечом. Да и пришла я, грустно сегодня, очень грустно, вообще мне кажется, каждый пережил, когда обижает близкий, родной человек, как бы так, похоже, незначей. Как-то очень ранит сердечко. Я зашла в свою комнату, измерила давление. Боже мой, у меня 141. Вообще-то максимум так, но ну, бывает, 135. И то, я думаю, что с погрешностью. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том что такие обиды порой переживают многие, расстраиваются, а иногда даже на крайности идут. Но мои крайности заканчиваются быстрой ходьбой, выходом из дома, а порой куда-нибудь съездить. Ну, как же, сейчас тут съездишь-то, да? сейчас у нас еще карантин. карантин когда он закончится. И даже комендантский час. да, Я просто хотела сказать всем, женщинам в особенности, и молодым людям, и уже мужчинам, но никогда, никогда не делайте ничего резкого относительно себя в момент, когда вы переживаете гнев, недовольство и острую обиду. Как-то постарайтесь убежать от этого. Ведь жизнь, она жизнь. В ней не только поголов... поголовки головке гладят, а в ней еще и всякие неприятности случаются, которые мы должны побеждать. Побеждать. И находить все равно потом успокоение и радости. Нас окружает природа, люди. Музыка. Музыка, которая трогает сердце каждого. Ну, у каждого своя музыка. Я люблю романсы, люблю джаз, люблю вардовскую песню. Да, именно это успокаивает. Это помогает жить и пережить все неприятности которые тут нам встречаются. Я сейчас пойду потихоньку, дойду до канала. Тут вот детская площадка. Все равно жизнь-то идет. Детки вот качаются. Хоть сегодня у нас прохладно. Очень прохладно. Градусов. 7 может быть от силы. Руки мерзнут. Но. Сколько тут осталось-то у нас уже до Нового года. Прибавится день, улучшится настроение. И придет к нам солнышко. Оно будет после рождественских праздников нарастать. Так, равнодействие зимнее поменяется. На весну пойдет. И все будет как-то по-другому. Конечно, по-другому. Пусть не меняется ничего. Но природа делает свое. Свое доброе дело для нас. Ребята, не переживайте, когда вам грустно вдруг. Находите в чем-либо радость. Но еще совет такой. Никогда в таком состоянии не садитесь за руль, пожалуйста, берегите свою жизнь. Всем добрых выходных!